Ну как бы эфир-то уже пошел. Ну, прекрасно. У нас ролик сейчас пойдет. Куда пойдет? Юля, а где у нас звук? включили разрешать демонстрации экрана демонстрация идет демонстрация не идет звука, звука не было и как с этим быть прежде чем нажимать показать нужно галочки поставить разрешить совместное использование звука Родный. Да, Ой. начинаем с ролика. Угу. Начинаем с ролика. Все, поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать вас на нашем прямом эфире. И сегодня наша тема – отпуск. Каждый проводит его по-своему. К сожалению, в прошлом году нам не удалось побывать в отпуске. И сейчас я хочу задать вам вопрос, планируете ли вы в этом году поехать в отпуск? Если планируете, то, пожалуйста, напишите нам в чате, куда бы вы хотели поехать, отметить свой отпуск, потому что все мы люди разные, и каждый, наверное, выбирает свой отдых. Кто-то любит более активный отдых, даже если мы едем на дачу, это и встреча с друзьями, большой компанией, это и какие-то спортивные, может быть, мероприятия, и активная физическая нагрузка. Кто-то любит. Просто почитать интересную книгу в беседке. Кто-то любит, укрывшись теплым бледом, посмотреть свой любимый фильм. Ну а кто-то, возможно, и любит провести свой отпуск на грядке, потрудиться и потом с удовольствием, с удовольствием применять свои выращенные так скажем, продукты, экологически чистые Пока вы пишете в чате, куда же вы все-таки планируете отправиться в этом году в отпуск, я хочу сказать, что конечно отпуск это не только приятные впечатления и отдых иногда случаются какие-то непредвиденные обстоятельства и нередко бывает что к сожалению не обойтись без скорой помощи. И сегодня мы предлагаем вам, Вместе с нами собрать эко-аптечку, с помощью которой вы сможете оказать и себе самопомощь и, что немаловажно, оказать помощь своим близким, родным или друзьям. Наша сегодняшняя встреча займет час времени, поэтому я предлагаю вам взять ручки, блокноты. Будет очень много... Интересной информации, что-то вам захочется записать, потому что не все возможно запомнить. Так что давайте приготовим ручки и блокноты. С чем же мы можем столкнуться в наших путешествиях да в любой поездке. Ну, если мы говорим про летний отдых, то это, конечно же солнечные ожоги это бывает очень часто это термические ожоги тем кто любит а, отдыхать в воде и на воде очень часто приходится сталкиваться с проблемами ожогов морских а, морских а, медуз на отдыхе также возможно высока вероятность получить укусы различных насекомых отдых связан с некоторыми травмами порезами ссадинами очень часто люди когда приезжают особенно в другую страну сталкиваются с проблемами аллергии это может быть и на цветение растений или даже какая-то пищевая аллергия все-таки пищевой статус никто не отменяет и очень многие люди привыкают очень долго сменив место пребывания на отдыхе можем столкнуться с отравлениями с диареей с несварением пищи возможно акклиматизация происходит очень долго и поэтому на фоне каких-то кондиционеров да, или перепад температур резких может возникнуть высокая температура простуда если это жара, конечно, мы очень часто используем. То есть очень часто хочется и мороженое поесть, какой-то холодный напиток со льдом, как правило. Конечно же, это и болезни горла. А если, например, заболел ребенок, да, тоже так очень часто бывает. Или подскакивает давление, или снижается давление, особенно после перелета, да, идет спазм сосудов, головная боль. Это все мрачает наш отдых. И, к сожалению, очень часто бывает травмы. Растяжение, ушибы – это больше всего касается людей, которые предпочитают активный образ жизни. Если в течение там, рабочего года удавалось ли, ходить в спортзал, то на отдыхе, как правило, такие люди с рвением начинают заниматься спортом. Рабочего года Юля, пожалуйста, следующий. Слайд. И что мы сегодня вам предлагаем? Мы сегодня предлагаем вместе с нами собрать так называемую эко-аптечку которая даст возможность вам в любой ситуации, практически в любой ситуации, оказать помощь себе, своим близким. Причем эта экоаптечка очень компактная. Мы постарались познакомить вас, постараемся сегодня познакомить вас с самыми необходимыми продуктами которые вы возьмете с собой в путешествие. Итак, начнем мы. Светлана, включите, пожалуйста, микрофон. Слушаем вас. Сегодня у нас спикеры из трех городов. Я сейчас их представлю. Светлана Баданина, Новый Уральск. Юлия Сафонова, Белгород. Никарган, уваженный, это, собственно, я представляю город Тамбов. Светлана, ну сейчас у нас что-то какая-то небольшая техническая идет, задержка со звуком. Микрофон не нее включен, он не говорит ничего. Светлана, включить, пожалуйста, микрофон. Микрофон у нее включен. А звука нет, да? Юля, может быть, вы начнете? Юля, включите микрофон. Светлана нас не слышит, наверное. Светлане, светлане. Давайте, наверное, может быть начните эфира с вашей темы тоже очень интересная тема а мы попытаемся сейчас помочь светлане очень часто у нас в наши поездки заканчиваются тем что у нас бывают отравления Любая поездка, хотя это может быть не обязательно поездка куда-то на море, это может быть и поездка на дачу, смотря что мы с собой берем. Итак, это отравление, отравление, запор, диарея, что у нас чаще всего бывает. Посмотрите, пожалуйста, какие из этих проблем, с какими проблемами вы сталкивались, было ли у вас такое? То есть запор диарея это такая проблема. Она может коснуться любого. При изменении питания, климата, режима сна, пути, либо переезде. Причина отравления это плохие, плохо вымытые фрукты и ягоды, сырая вода, молоко, испорченные продукты и можно даже заболеть сальмонелезом. Что мы здесь можем использовать? Это, конечно, наш любимый экстракт грифрутовых косточек. Так. Угу. Вот он. Это гриф экстагрифутовых косточек, это природный антибиотик. Данный экстракт обладает сильнейшим антибактериальным и антивирусным действием, заменяет целый ряд лекарств и сильно действующих средств, оказывает губительное воздействие на бактерии, микробы, вирусы, микроорганизмы, в том числе паразиты и грибы. Не дает побочных эффектов типа аллергии, что бывает чаще всего при антибиотиках. И уничтожает, не уничтожает полезную микрофлору, что тоже довольно-таки часто бывает при использовании антибиотиков. Что нам и как использовать? Грейпфрут мы используем как бы сразу большую дозировку. Это 20 капель на 1 стакан воды. Можно один раз, либо три раза в день. Масло фенхель. Так, сейчас, секундочку. Масло фенхель. Вот. Эфирные масла. Так, есть под рукой? Женет, показать. Вот я что не взяла. Само эфирное масло, оно не настолько большое. Эфирное, качество эфирных масел, оно тоже бывает разное. То есть, если мы говорим об эфирных маслах, мы э, в данный момент используем эфирные масла именно вивасан, то есть производство Швейцарии. Мы не говорим о друг, другого какого-то качества эфирных масел, поэтому любое применение других масел будет сопровождаться совершенно другими дозировками. Это вы уже уточняете других производителей. Мы сейчас в данный момент говорим о маслах вивасан. Поэтому, если мы используем масло фенхель, и вот знаете, мне что больше всего нравится. У нас любая проблема, хоть запор, хоть диарея, хоть отравление, хоть несварение, мы в принципе решаем одними и теми же продуктами. То есть продукты одни и те же, и неважно, каким образом у нас происходит процесс. Вот, спасибо большое, Жанет. 10 миллилитров эфирное масло. То есть натуральное масло, оно должно быть обязательно стекло. Темное стекло, максимально закрыто в флакон. Обязательно внутри дозировка капельница и эфирное масло нельзя оставлять полностью открытым. Максимум 3 дня, но полностью все выветривается. Это именно эфирные масла натуральные. Если мы используем масло фенхель, то мы используем его либо 2 капли при отравлении, либо максимальную дозировку до 7 капель. Капаем на хлеб и запиваем водой. Если это запор, то мы используем тоже фенхи, но две капли в кисломолочный продукт. Поэтому у нас, я почему и говорю, что одни и те же продукты лечат противоположные, как бы между собой, проблемы. проблемы. Это очень, очень удобно для любых вариантов. Отравление, опять-таки, здесь, если мы... Обязательно при всех этих проблемах, хоть при отравлении, хоть запор, диарея, несварении, обязательно нужно контролировать питьевой режим, чтобы не было обезвоживания. Раньше как бы, вы можете пить простую воду, можете печеную, можете фильтрованную, можно минеральную. Здесь обязательно ну, не просто сырую из-под крана. Вот это очень важно, потому что именно сырая вода, она тоже может быть источником отравления. Отравление, оно тоже может быть пищевое, может быть алкогольное. Лечим мы точно так же эту проблему фенхелем, чайное дерево, грейпфрут. Убираем болезненные какие-то спазмы, спазмы в животе. Если у вас бывают боли, то это масло мята. Вот, вот такой флакончик. Использовать его можно одну-две капельки и чисто наносить на живот. Очень удобно и хорошо снимает болевые ощущения. То есть за счет ментола оно как раз работает очень быстро, и результат вы получаете в течение 5 минут. Если у нас бывает отравление, и это чаще всего, как бы это мяг, мягко сказать, рвотный рефлекс, и если человек выпивает, и у него тут же это все выходит, не переживайте, передозировки не будет. Вы можете еще раз сделать повторно две капли. Поэтому здесь организм промывается, здесь необходимо поэтому большее количество воды и промывается просто желудочно-кишечный тракт. Все будет отлично, и Фенхельд с этим прекрасно справляется, справляется, так же, как и в ста грейпфрутовых косточек. Что еще хотела сказать о масло-чайное дерево? Это сильный антибактериальный эффект, и масло помогает убивать вирусы и бактерии. Принимать также можно на хлеб одну каплю, Два раза в день. Можно запивать водой. Так. По этому, наверное, все. Так, по высокой температуре. Высокая температура у нас точно так же может быть и при отравлениях, и при каких-либо заболеваниях, либо вирусных заболеваниях, либо горло довольно таки часто дает проблему, что тоже может омрачить любой отдых. Как с этим справиться? Что чаще всего вы делаете? Вот если вы куда-то поехали, и у вас, например, заболело горло, и тут же повысилась температура, вот какие ваши действия? Что вы делаете в данном случае? Чай горячий с медом. Чай с медом? Как быстро эффект получаете? Если водкой запивать, то очень быстро. Нет, но ну здесь водка у нас здесь тоже применяется. Это, кстати, вот спасибо за напоминание. У нас спиртосодержащие напитки, как раз водка, используется для того, чтобы обтирать. То есть у вас это использование внутрь, у нас это использование снаружи, именно с эфирными маслами, потому что мы таким образом уменьшаем интоксикацию Интоксикация гораздо меньше. Мы капаем один к одному, например, берем одну столовую ложку водки, капаем туда тоже чайное дерево, лаванду, мяту по две капли, еще одну столовую ложку воды добавляем, смешиваем и желательно хб-тряпочкой протираем полностью по всему телу. То есть вот если посмотреть засекать по времени, в течение 15 минут где-то на градус может упасть температура. То есть, если было 38, оно упадет до 37 Это то, что мы проверяли. Причем ребенок или взрослый не имеет значения. И очень хорошо, когда заболело горло. То есть, проблема, если у нас болезненное горло, высокая температура от горла. Мы можем либо пополоскать, тоже берем чайное дерево лаванда, это по одной капле. На пол чайной ложки соды, одну каплю чайного дерева, одну каплю лаванды и пополоскать. Либо чайное дерево, одну-две капли на сахар и рассосать. Также мы можем использовать нигенол. Нигенол это масло черного тмина. Используем его по две капли, капсулы 3-4 раза в день. Это тоже большая дозировка. Делаем мы так 1-2 дня. Все. Так. И если, у нас, если мы на отдых едем с ребенком, и у нас заболел ребенок, что нам делать? Делаем мы то же самое, только уменьшаем дозировки. Тем самым мы не навредим ребенку как бы вот все смеси, то, о чем я вам говорю сейчас, я испытывала все на своем ребенке. Испытания пройдены успешно. Никаких нюансов не было. Причем, знаете, я очень часто слышу, когда дети, там многие говорят, ой, твой ребенок не хочет пить, чайное дерево не хочет рассасывать на сахаре. Я не знаю, почему, но мой ребенок с года, с полутора лет, это было любимое лакомство. Дай сахарочек. У нас был сахар на который мы капали чайное дерево после садика, потому что дети – это и есть дети, у нас все идет в рот и так далее. И чтобы не было вот всех вышеперечисленных проблем, это очень хорошо использовать. И таким образом вы защищаете своего ребенка. Поэтому взяли с собой вот необходимый перечень и уже у вас проблем гораздо меньше. Мы именно поэтому остановились и упор делаем на эти девять наименований. Поэтому я надеюсь, вы записали то, что вам интересно и то, что близко именно для ваших проблем, что чаще всего бывает у вас. Так, Светлана, вы нас слышите? Отключайтесь. Я Все, сейчас отлично. Так, так, уши, так, уши. Уши. Телефон только надо отключить. А звук, да. Фонит. Фонит. Вы выйдите с компьютера. У вас компьютер с рядом. Компьютер отключить, Светлана. Телефон вы зашли. Компьютер отключите. Так. Проблемы со связью, да, по-моему, есть, сами? Так, теперь не фонит. Угу. Так, хорошо. Итак, если вы не взяли карандашики. И бумажки возьмите, потому что мы все равно рассказываем то, что вам необходимо ну, запомнить. Хотя после нашей встречи это уложится у вас в голове. И... так. вы увидите, что совсем небольшое количество продуктов мы используем при различных ситуациях. Меня хорошо слышно? Ну, первое, про что я буду рассказывать, это ожоги. Ожоги – это одна из частых, самых частых бытовых травм. Это повреждение поверхностного слоя кожи под воздействием разных веществ. То есть горячую, горячие температуры, это может быть плойка, это может быть пар, это может быть кипяток, это может, могут быть солнечные ожоги, а также под воздействием раз, разных химических веществ. А напишите, пожалуйста, в чате, как часто вы получаете ожоги в бытовой жизни и на природе? Это первый вопрос. Второй. И какие ваши сразу первые стремительные действия при получении ожога? Вот я с детства помню, это быстро холодная вода, потом уже в последнее время сразу пантенол. То есть не надо ни в коем случае ни холодной воды, ни пантенола. Как только мы получили ожог, сразу капаем эфирное масло лаванды. Что делает эфирное масло лаванды? Масло снимает воспаление, уменьшает боль, жжение. И самое главное, что если присоединяется воспаление, то он как бы убирает гной. Вот можно вот, я вот покажу картинку, вот, то есть вытягивает из раны масло, масло лаванды в течение дня несколько раз мы масло лаванды используем в дальнейшем мы при, присоединяем масло чайного дерева и крем календула небольшое количество крема календулы и капаем пару капель масла чайного дерева и смазываем поверхность но запомните а масло чайного дерева очень хорошо заживляет ранку. То есть если лаванда у нас убирает гной, то масло чайного дерева заживляет ранку. И также противовоспалительное действие. А крем-календула снимает воспаление и также заживляет, не оставляя рубцов после вот этого ожога. Но если ожог очень большой поверхности, открытый, то есть календула и чайное дерево мы наносим вокруг ранки для того, чтобы кожа могла спокойно регенерировать и стягивать. Вот у меня был, была ситуация в жизни, когда моя подруга 10 лет назад, ей 30 лет, вылила на себя кипящее масло. То есть, конечно, это боль, коленка в диаметре, вот кожа на коленке в диаметре 30 сантиметров была повреждена, колготки прилипли. Первым делом, что мы сделали, мы налили из пузырька масло лаванды. В больнице ей решили вести открытым способом, выдали пантенол и сказали брызгать. Мы пантенол поставили в сторону, взяли масло лаванды, масло чайного дерева и крем календула и вели таким способом. То есть через месяц вся коленка была совершенно здорова. И самое главное, не было ни одного рубца. И также ситуация была, когда женщина, 50 лет, воспитатель в детском саду, с сахарным диабетом, а у сахарного диабета у больных с сахарным диабетом раны плохо заживают, взяла горячую сковородку за ручку. И, конечно, ожог ладони. Но лаванда у нее всегда с собой, она залила, и уже на второй день пузыри все сдулись, и на третий день никаких последствий не было. Ну, вот это ожоги следующее что у нас а существует еще ожог от медузы мы очень редко с ним сталкиваемся но тем не менее значит у медузы есть такие стрекательные клетки которые выпускают яд для чего они существуют у медуз для того чтобы добывать себе пищу унич... уничтожать да, разных, млекоп... не млекопитающих, а водное население, и защищаться. И иногда сталкивается с человеком. Это... Эти стрекательные клетки выпускают очень сильный яд и большие последствия для организма. Во-первых, сильный ожог, может быть паралич, озноб и так далее. Что мы делаем по пунктам? Ну, первое, надо выйти из воды. если не имеет участок тела, только позвать на помощь. В, в прохладе надо улож, уложить, осмотреть место и достать кусочки щупальцев, которые остались. Это можно сделать либо ножом, либо карточкой вот пластиковой, которую есть, достали. Следующее, что надо взять масло лаванды. Первым делом помасать под носом. И в любой травме, в любой ситуации нужно наносить поднос. Для чего? потому что убирается стресс, страх и наши эмоции, которые нагнетают, нагнетаются. И залить рану маслом лаванды. Вот это первое действие. Дальше уже обращаться к врачу. Следующее. Садины, царапаны, садины, царапины, порезы. Ну, это совершенно также часто с нами встречается и на природе. и во дворе, особенно у кого есть маленькие детки. Все помните, у всех были содранные коленки в детстве? Или кто-то был слишком аккуратен и ни разу не падал? Напишите в чате, пожалуйста, у кого не было содранных коленок. Или вот резаная рана. Смотрите, схема у нас точно такая же. То есть сначала мы, если это грязь, если это земля, можно обработать перекисью, перекисью или спиртосодержащим. Если этого нет, ничего страшного. На тампон капаем масло чайного дерева и промакиваем вокруг, очищаем поверхность. И опять же, заливаем лаванду, как противовоспалительное средство, обезболивающее средство и гной, который удаляет. Потом чайное дерево с кремом календула. Следующий слайд. А, еще минуточку, давайте вернемся. Я увидела резанная рана. То есть резанную рану, вот смотрите, я такую немножко страшную показала, но смотрите, очень легко и быстро. Ре заливаем лаванду или чайное дерево и скрепляем концы раны лейкопластырем и не трогаем, только подкапываем в течение суток чайное дерево очень быстро заживает была ситуация когда мы отдыхали на турбазе, было много народу были люди выпившие и было далеко от города и молодой человек врач-травматолог рассекает бровь очень глубоко в глубину ранга была около где-то ну, меньше сантиметра и в длину сантиметров 5 паника охи ахи чайное дерево было с собой залили лейкопластырем склеили на утро уже затянулась рамка первичного натяжения. Вот До сих пор он это вспоминает и говорит, «Если бы я на себе не попробовал, я бы никогда не поверил про твое чайное дерево». Следующее. Укусы насекомых. Ну, значит, прежде всего, что предотвращает укусы насекомых? А как вы относитесь к насекомым? Любите, не любите? Я вообще ненавижу сад, ненавижу лес только из-за того, что по мне кто-то ползает, кусает. Но это мое личное мнение. Не люблю очень, когда лежишь на пляже, какая-нибудь назойливая муха вокруг тебя ползает, ползает, летает. Но кто-то есть такие люди, которые безразличны. Но чтобы себя... Беречь от вот этих назойливых мух, комаров, которые летают, а которые еще могут укусить, ужалить и нам принести неприятности. А в нашей компании появился спрей, называется «Go Away». Называется, иначе он называется «Уходи». В состав спрея входят четыре масла – которые очень бережно влияют на наших насекомых. Они не убивают их, а помогают им потерять ориентацию и улететь от вас, если вы этот аромат источаете. Как мы его можем использовать? Можно, во-первых, если это в комнате, добавить 4-5 капелек в аромадиффузор. Эта комната наполняется ароматом, и насекомые перестают летать. Это же можно, допустим, сделать в палатке, если аромодиффузор у вас на батарейках. Второе. Две-три капельки масла смешать с кремом и нанести на кожу, на открытые участки кожи. Тогда, соответственно, насекомые не будут садиться на них. Но крем, смотрите, можно брать разный. Вот, Допустим, если вы идете в лес и боитесь клещей, рекомендуют масло органа, жажаба или кокосовое масло, которое само по себе отпугивает клещей. И когда мы наносим на открытые части тела, за ушами, складки, то есть на нежную кожу, то клещи соскальзывают и не прикрепляются к вам. Следующий способ – можно сделать спрей. Когда мы... В вод... Нет, нет, пока мы уберем, мы говорим еще... Да. Спрей. Когда мы в водичку добавляем, добавляем немножко спирта, ложечку спирта, капаем масло, вот такую смесь и ей обрызгиваем. Можно этой смесью обрызгать и себя, и своих животных, для того, чтобы их тоже не кусали и не прикреплялись к ним. Если данной смеси нет то можно использовать масло лаванды, масло чайного дерева как раз для отпугивания насекомых. Следующая картинка. Но если все-таки вы не использовали спрей Go Away или спрей Уходи, и вас укусил комар, какие, какое действие ваше? Прежде всего, это бальзам олимпийских трав. У нас есть такое уникальное средство, бальзам в состав которого входят альпийские травы, 33 травы. То есть очень это наше средство скорой помощи. Очень хорошо снимает воспаление, убирает зуд в случае комаров. То есть можно нанести. Если бальзама нет, то используем также крем-календула, лаванда, снимаем зуд, снимаем воспаление или масло чайного дерева. При укусе клеща. Возвращаемся обратно. Это был комар. Теперь клещ. Если мы не использовали смесь «Уходи» и все-таки клещ в нас впился, что мы делаем? Первое самое действие – мы капаем на клеща маслом чайного дерева. Можно даже капельки 4. Это масло парализует и убивает клеща. Сначала он может вылезти, но если он все-таки остался в коже, пинцетом аккуратненько его убирайте и ранку залейте чайным деревом. Или можно бальзамом альпийских трав помазать. А клеща кладете в баночку, несете в лабораторию, если хотите связываться, и узнаете, заразный клещ или не заразный. Следующее. Укусы пчел и ос. Пчелы и осы никогда сами не бросаются на человека. Они защищаются. То есть если мы повредили их жилище или наступили на них, тогда оса и пчела кусаются. Но что мы делаем и какие наши действия, когда укусила пчела или оса? Первое. Первое, мы достаем жало, потому что когда пчела кусает, она вынуждена оставить свое жало в коже. Сама она погибает, потому что жало является ее одним из органов, его, ее. но жало у нас остается. Мы аккуратненько пинцетом достаем жало, а, а перед этим мы намажем масло лаванда под нос, для того, чтобы убрать страх, панику и... Испуг. Достаем жало, заливаем маслом чай, лаванды и, или маслом чайного дерева. Затем вместо укуса мы смазываем календулой с лавандой или с чайным деревом. Для чего? Для того, чтобы ушел отек, ушло это жжение, боли. Но если оса кусает более участки тела, такие более чувствительные губы, глаз может укусить, но тогда мы будем лечиться и восстанавливаться длительнее. Лаванда, крем-календула. И в этой ситуации я бы вам посоветовала еще добавить капсулы Нигенол. Вот уже Юля рассказывала, что капсулы Нигенол это масло черного тмина. То есть эти капсулы обладают уникальным противовоспалительным и противоаллергическим действиям. Пророк Мухаммед говорил, что масло тмина лечит все, кроме смерти. Поэтому настолько уникальные эти таблеточки, капсулки, капсулы, и их всегда надо иметь в своей аптечке. Следующее. Ну, Аллергия сопровождает нас теперь повсюду. Каждый второй человек на планете – Страдает аллергии. А напишите, пожалуйста, у кого не было никогда никаких аллергических реакций? Есть у нас такие люди в чате или нет? Потому что хоть какие-то аллергические реакции, хоть какие-то высыпания, они были у всех на что-нибудь. Нет, отлично. Вам повезло. Как мы действуем? Мы используем ту же, ту же схему. Первое это масло лаванды, две капельки на крем календула и наносим на сыпь или календула с маслом чайного дерева. И тут же выпиваем две капсулы нигинола и можно еще добавить есть такой у нас экстракт грип-фруктовых косточек. Это удивительное средство. Это наш природный, универсальный антибиотик, противовирусное действие, противогрибковое. То есть оно де действует на 800 штаммов вирусов, на 100 штаммов грибов, на бактерии, на разных микробов, паразитов. Его мы используем 5 капелек на стакан воды, натощак за 30-40 минут до еды и выпиваем. Так. Ну и теперь выводы. Смотрите, вот из всего, что я рассказала, ожоги, ссадины, порезы, ушибы, укусы насекомых, вы видите, что схема одна и та же. Мы используем сначала масло лаванды, то есть вспомните, что оно вычищает ранку, потом масло чайного дерева закрывает ранку и хорошо заживляет и крем-календула. Если этого нет, мы используем бальзам альпийских трав. И помните о нашем новом средстве Go Away, Уходи, который отпугивает всех насекомых, включая клещей. И если вы хотите, вот как я, чтобы э, прогулка на природе, отдых принес вам удовольствие, пожалуйста, используйте его. Следующее. Но здесь я немножко сказала, если вот все вот эти ну, причины, которые были, что травмы, что укусы там пчел, что укусы клещей. Если состояние усугубляется, повышается температура, появляется озноб, то перед, перед тем, как вы побежите к врачу, а в некоторых ситуациях консультация врача необходима, вы начинаете принимать нигенол как Юля говорила, уже по две капсулы три раза в день, и экстракт фруктовых косточек. То есть при температуре мы можем дозировочку уже повысить до 10-20 капель на стакан воды три раза в день натощак. Но никто не отменял на природе чистые руки, да? потому что общаясь, играя, чем-то занимаясь, Руки наши становятся полны микробов, на них оседают вирусов и другой нечисти. Для того, чтобы дезинфицировать все в условиях похода или на природе или на море, мы используем масло чайного дерева и экстракт грефруктовых косточек. Как? Есть несколько вариантов. Но первый вариант: вы берете влажные салфетки, открываете и капаете туда до пяти капелек. Масло чайного дерева или экстракта грейпфруктовых косточек, можно и лаванду использовать. Закрываете, с полчасика это все постоит, пропитается, и уже этими салфетками вы использу... эти салфетки вы используете. Гарантированно всех микробов вы убьете, и руки будут чисты. Ну, а также можно с помощью экстракта грейпфруктовых косточек мыть продукты мясо, ну, то есть фрукты, овощи на природе, мясо для того, чтобы оно ну, дольше продержалось в, в условиях без холодильника. Как мы делаем? На 5 литров капаем 5-10, можно 15 капель экстракта грифруктовых косточек и замачиваем туда на минут 5-10 фрукты, мясо, потом достаем. Так. Это Дальше. Ровный доктор, который никогда об этом не говорит с 30-летним стажем. Поэтому я, я призываю, призываю вас прислушиваться к ней. И вот для чего руки, для чего нужно мыть руки? Юля, То, нет у тебя звука. Меня слышно сейчас? Слышно сейчас? Нет, Юля, слышно вас, да. Для чего нужно мыть руки? Просто у нас немножко накладка произошла, техническая. Потому что, когда мы плохо моем руки, у нас чаще всего происходит именно вот это. Поэтому не забывайте, руки – это первое, чем нам нужно заниматься. и Обрабатывайте хорошо ягоды, фрукты, все, что вы покупаете. Замачивайте, промывайте, и все будет отлично. Ну а сейчас мы просим Жанет. Так. Итак, сегодня я хочу рассказать вам о тех состояниях, с которыми, к сожалению, люди очень часто сталкиваются с поездках, особенно если это связано с перелетом, с какими-то длительными поездками. Допустим, если вы едете куда-то на море, и серпантин вот этот горный, да, я сама лично не очень не переношу такое передвижение. Вот. И сейчас я хочу вас познакомить с несколькими продуктами нашими в первую очередь хочу сказать о своих фаворитах. Вот в мою эко-аптечку всегда входят эти два продукта. Это масло эфирные мяты, вот так оно выглядит, и бальзам альпийских трав. Вот такой бальзам. Очень компактный, удобный. Если мы сегодня говорим про эко-аптечку, то я бы сказала, что вот бальзам альпийских трав – это мини-аптечка в нашей эко-аптечке. Бальзам, как я уже сказала, альпийских трав, или по-другому мы его называем бальзам, 33 трав альпийских, в состав входит эфирное масло, бальзам широкого спектра действия, вот, что, каким образом можно использовать этот бальзам, да, но если мы говорим про спазм сосудов, головную боль, то я наношу большое количество бальзама на виски, Здесь можно нанести вот на среднюю точку, да, межбровную точку. Можно нанести на крылья носа, можно нанести за ушками здесь вот, да. Если это связано со, спазмом, со спазмами сосудов, то мы наносим на область шейно-вортиковой зоны небольшим количеством. Также вы можете нанести небольшое количество на ладонь, растереть, вот так вот таким домиком закрыть ладошки да, и подышать. Очень хорошо восстанавливает, то есть снимает спазм сосудов, регулирует давление, потому что очень часто спазм сосудов связан именно или с повышением, или с понижением давления. И здесь вот у нас на слайде представлены два крема. Юли, покажите, пожалуйста, крем можжевеловый и крем тимьян. Это трансдермальные кремы. Что значит трансдермальный? Это значит, что проникновение этих кремов происходит через кожу. Трансдерма транспор, – транспортировка через кожу. Чем уникальны эти кремы? Тем, что они благодаря своей способности проникают в глубинные слои кожи и оказывают эффективное воздействие не только на тот участок кожи, куда вы его наносите, но и на весь организм в целом. Крем «Можжелеловый» – Юлия, покажите, пожалуйста, нам его. Крем Можжевеловый. Широко используется при гипертонии. То есть используют люди, которые склонны к повышению давления. Крем Тимьян использую при гипотонии. То есть когда человек страдает от пониженного давления. Существуют зоны, которые ответственны у нас за регуляцию кровеносного давления, кровяного давления. Это шейно-воротниковая и икроножные мышцы. И также можем нанести эти кремы на стопы. Таким же образом наносим на ладони. Опять же, небольшое количество наносим на ладони. Самульгировали, растерли, сделали такой домик да, и подышали. Если вы страдаете от высокого давления, как я уже сказала, небольшое количество крема можжевелого наносите на шейно-воротниковую зону, на заднюю поверхность шеи. И если у вас высокое давление, то движениями небольшими массажными вы от первого шейного позвонка начинаете стягивать кожу к плечам. Это что, каким образом то есть, это воздействие? То есть, кровяное давление, мы как бы стягиваем сюда кровоток сосудов головного мозга, и таким образом снижается давление. Если наоборот, вы страдаете от низкого давления, то нанесение крема у нас будет таким образом: то есть от плечей, да, от шейно-воротниковой зоны, сюда, к позвоночному, к первому шейному позвонку, вы как бы сюда вот стягиваете наверх, то есть вы усиливаете. Кровоток сосудов. Масло мяты, каким образом можно использовать масло мяты? Ну, это мое самое любимое масло эфирное из всей нашей линейки в там потому что вот на самом деле такой маленький флакон для меня лично решает очень многие проблемы. Ну, допустим, спазм сосудов, да? когда наступает жаркое время года. Я вожу машину, очень часто бывает, то есть я не люблю включать кондиционер в машине. А поэтому я использую масло мята для того, чтобы освежить в салоне, Это же относится непосредственно к путешествиям, да? иногда очень часто бывает, что путешествия сопряжены с долгим состоянием в пробках, а вот, и поэтому, в этот момент я использую эфирное масло мяты для того, чтобы освежить воздух в салоне, потому что эфирное масло мяты очень хорошо снимает спазмы сосудов. сосудов, вот. вне зависимости, какое бы давление у вас ни было. Эфирное масло мяты хорошо вообще работает с сердечно-сосудистыми проблемами, то есть если у вас вы почувствовали какую-то тахикардию, какое-то учащенное сердцебиение, да, ну, так, спазм такой же сердечный, то можно элементарно даже нанести небольшое количество, буквально 2-3 капли на область сердца. Если у вас есть под рукой вода, то это вообще еще лучший вариант. Поэтому можно увлажнить руку, нанести одну-две капли и нанести именно на область сердца, на проекцию сердца и опять же дышать. Сдышать с руки. Можно а, сделать мятную воду. Я очень часто использую именно в жаркое время, там где-то переезды или перелет тот же самый, когда есть возможность, конечно, взять с собой небольшую а, бутылочку. А, ну, где-то примерно на а, 500 миллилитров воды достаточно, представьте себе, одной капли, потому что эфирное масло мяты очень концентрированное. Высоколетучее эфирное масло, этого будет достаточно. Как я еще применяю эфирное масло, мяты? Очень часто летом у женщин у девушек отекают ноги. Да? Особенно, опять же, я повторюсь, что при перелете есть такой эффект, отек ну, есть такое понятие эффект слоновых ног. Да? То есть, когда очень сильные идут отеки, девушки и женщины, которые любят. Даже на отдыхе предпочитают высокие, высокую платформу. Очень часто на жаре отекают ноги. И это тоже связано, кстати, со спазмами сосудов. И хочу обратить внимание, если у вас бывают такие состояния, то обратите внимание на работу вообще сердечно-сосудистой системы, потому что так называемый отек, очень хорошо характеризует именно нарушение работы сердечно-сосудистой системы. И вот такой мятной водичкой можно нанести небольшое количество этой воды на икроножные мышцы. Если нет возможности с водой, то можно просто капнуть по одной капле эфирного масла мяты непосредственно в обувь. Тем более, если вы планируете много ходить, там, может быть, экскурсии какие-то, и э, практически весь день находиться на ногах, то масло мята будет очень хорошим помощником вам. Жанат, можно лаванды. еще добавлять? Масло для, лаванды. Для тех, кто передвигается на машине и будет в поездках, э, хочет поехать с кем-то, с детьми или с кем-то, и кого-то укачивает, Мята тоже будет хорошо помогать в этом варианте. Да, вот, кстати, про масло мяты, Юлия, спасибо, что вы напомнили. Я вообще не переношу никакие морские э, путешествия. Вот, но пару раз в жизни приходилось просто, чтобы, как сказать, не ударить в грязь лицом, не отрываться от компании. Да, приходилось все-таки выплывать в открытое море. Так вот, без масла мяты просто я бы не обошлась. Потому что масло мяты очень хорошо работает от укачивания и вот от так называемой морской болезни. Таким же образом можно капнуть просто на, как бы на чистый носовой платок или вот просто нанести а, на чистую руку одну каплю масла Да, Юлия, спасибо, что вы напомнили. А, масло лаванды. Но ну, вот здесь, конечно, в моей эко-аптечке эко масло лаванды больше работает, я бы так, же, так сказала, как средство, которое очень хорошо успокаивает. Лаванда, конечно, прекрасно работает, и в путешествиях иногда бывает. Но вот у меня было несколько раз, что, в общем, номер в отеле, так скажем, не совсем подходящий. Шум, гам понятно, люди отдыхают, бассейн, бары, все остальное. Вот, Окно закрыть невозможно душно. И вот в этом случае я всегда использую масло лаванды. Небольшое количество, то есть одну-две капли достаточно. Вы капаете лучше капнуть на ватный диск, чтобы. Работники отеля не предъявят вам претензий, хотя масло лаванды очень прекрасное средство и пахнет э, замечательно. И, кстати, э, в отелях э, бывает э, иногда обрабатывают э, номера дезинфицирующими средствами, а так как я э, привыкла уже за это время, за много лет, э, используя продукцию компании Vivasan, очень резко отношусь ко всем синтетическим химическим э, запахам. То я масло лаванды в том числе использую для того, чтобы нанести на рулон с туалетной бумагой, в туалете и в ванне. Да? И таким образом очень хорошо убираю вот эти, так скажем, для меня и народные запасы отельные. Да? Бывает тоже такое. Отели тоже попадаются разные. Да? Вот Юля, ну, наверное, в этом блоке все. Теперь поговорим об растяжении, в ушибах, травмах. Я думаю, это прям очень неприятная история. Конечно, все, о чем мы здесь говорили, это тоже неприятно. Но вот все-таки вот эти моменты, они могут очень сильно затянуться. Вот здесь вот на картинке, действительно, видите, вот такую мы сделали картинку, которая явно показывает, что все вот растяжения, ушибы, травмы, они очень серьезно могут затянуться. И я была свидетелем несколько раз таких моментов, когда возвращались люди, ну, вот на самолете, допустим, да, возвращаешься обратно домой, и вот именно вот, вот, вот практически как вот на этой картинке, то есть с гипсом. И понятно, что уже когда мы возвращаемся домой, то есть людям приходится останавливаться очень долго. И вот здесь, опять же, вот если вы заметили... Закрой компьютер мой. Подключите, пожалуйста, звук, тот у нас с микрофоном там. И здесь, как вы видите на этом слайде, опять же у нас повторяются эти же продукты компании. То есть, опять же, крем Тимьян, крем Маширеловый, трансдермальный крем. Потому что, когда происходят ушибы, да, те же растяжения, что в первую очередь повреждаются мягкие ткани, мягкие ткани и кровеносные сосуды. А вот кожный покров остается в целости, в целости и сохранности скажем, да, и а вот при сильных ушибах при сильных ушибах идет сильный а, кровопотек, который называется гематомы, и поэтому в первые часы после получения вот такой травмы и растяжения ушиба, а, что важно? Важно, конечно, обезболить, потому что при этом человек, конечно, получает болевой какой-то шок, вот здесь мы очень хорошо используем, опять же, масло лаванды, масло мяты. И наносим трансдермальный наш крем, крем тимьяна, крем ожирел. -тимьян. Для чего? Для того, чтобы улучшить кровоток от места получения травмы. И таким образом мы можем избежать дальнейшего распространения отека. И это тоже очень важно. Причем, что я еще хочу сказать про наше эфирное масло, мяты и масло лаванды. Вот когда на отдыхе человек, он все-таки расслабляется, да, релакс. И тут вдруг неожиданная такая ситуация какая-то, травматическая. Вот. То, конечно, психосоматику никто не отменял, и человек человека шок. И первый момент, естественно, это растерянность какая-то и ощущение мысли того, что отдых испорчен абсолютно. И вот масло мяты и масло лаванды, и вот эти два масла, они очень хорошо работают именно с психосоматикой, потому что эти два эфирных масла способствуют способствует, так скажем, концентрации внимания, вот в этот момент вы просто начинаете соображать, что в первую очередь вам нужно сделать. То есть или это касается самопомощи или помощи близким каким-то людям. Да? И очень хорошо эти масла, масло, особенно мяты, способствует взаимопониманию среди близких людей. А почему я хочу на этом акцентировать внимание? Потому что, допустим, если вы отдыхаете где-то в отеле, как правило, номер, соответственно, все члены семьи в одном номере находятся куда-то на слайде делись, Юля. Вот. И, конечно же, как правило, к концу отдыха начинаются уже какие-то мелкие ссоры. Так вот, масло мяты, масло лаванды очень хорошо выровняет биоэнергетическое био поле всех родных и близких людей и будет способствовать тому, что все выйдут из этой сложной ситуации, с достойным видом, так скажем, да. Бальзам альпийских трав, опять же, обращу внимание, очень компактный, такой маленький, компактный, но как вот по отзывам, как часто говорит моя подруга, бальзам альпийских трав, что это для меня? Где заболела, там и намажу. И на самом деле вот этот бальзам – это просто находка, я считаю, компактный, удобный и практически… Вот э, как, какая бы ситуация, в какой бы ситуации не были, этот бальзам всегда вам поможет. Просто наносите действительно на то место, где у вас э, случилась такая проблема. Так, а сейчас мы готовы ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, пишите нам в чат, какие у вас возникли вопросы, может быть, что-то мы упустили, может быть, какие-то ваши о личной ситуации, и вы, посмотря нашу презентацию, вспомнили что-то. Так, что у нас там в чате пишут? Где можно купить и какая будет скидка? Девочки задают вопрос. Кто ответит? Где можно купить продукцию, Ивасана Мы об этом позже будем говорить. Я думаю, сейчас ответим на кто, кто, кто, а кто, это. А что, вот кто задал вопрос о креме календула? Какой именно вопрос? Крем календула очень универсальный. Крем, если говорить про мою тему, то это гематомы. Если обогатить, допустим, эфирным маслом лаванды, то вот именно подходы. Гематомы, это... они, а, гематомы это... шрамы. А у меня у самой был такой инцидент два года назад неудачно занималась в спортивном зале, сказать неудачно совсем ничего не сказать, упала на беговой дорожке, стерла себе просто до маслов кожу, сильно был ушиб, колени распухли, еле-еле доехала до дома. Представьте себе, там просто ну, спортивные леггинсы, просто прилипли, там и кровь, и но ну, это просто ситуация была действительно вот такая шоковая, поэтому справлялась только продукцией, это чайное дерево, масло лаванды и крем коленного. Случился это со мной зимой. И когда уже прошел вот этот болевой синдром, шок такой, да, то есть первая мысль у меня была, как же я с такими шрамами вообще летом буду. То есть я не одену ни короткую юбку, ни платье. То есть я очень сильно, когда мне, конечно, легче стало, я очень сильно переживала по этому поводу. Потом взяла себя в руки, решила, что я свои колени реанимирую. Жалко, что нельзя показать их сейчас в прямом эфире, но я хочу вам сказать, что лето у нас, конечно, вот видите, как совпало, что пандемия и все остальное, но вот к этому сезону, можно сказать, колени мои готовы потому тому, что летом покажешь. Еще в одном примере в эфире вам показать свои восстановленные колени, кожные покровы. Так. Может быть, кто-то голосом хочет задать вопрос, кто находится у нас в доме, пожалуйста, мы готовы ответить на ваш вопросы. Любовь Толганова, вот я вижу. Хочется. Я, знаете, я хочу поделиться ситуацией, когда вот мне несколько раз приходилось людей на улице поднимать в сильную жару, когда люди падали в обморок, теряли сознание, и мята просто даешь не уходить под нос. Смазываешь, допустим, височки, можно там вот где-то область груди, область сердца. И, как правило, человек приходил в себя и это самое потом так удивлялся. Иногда родственники кто-то рядом были, и подойдешь, там, помогаешь. Поэтому мята, я вообще ее всегда с собой в сумочке, потому что это вот такая скорая помощь, которая в любой момент может понадобиться. У меня у самой была такая ситуация, мы работали в Липецке, вот с Татьяной Микрофановной, бы, не знаю, присутствует, она сейчас в эфире, и в одном медицинском центре мы зашли делать презентацию нашей продукции, и женщина, выходя из двери, наверное, получила, ну, была на какой-то процедуре, и прям вот просто падает в обморок, да? Так как масло, мы всегда со мной масло мятаем, мы наносим на область солнечного сплетения, нанесли мяту, вот, и женщина сразу пришла в себя. Я хочу сказать, что обычно, когда человек в обморок падает, да, там это или жара или просто спазм сосудов, что используют? Используют нашатерный спирт. Нашатерный спирт никоим образом не обладает никаким терапевтическим воздействием. То есть человек приходит в себя, когда использует нашатерный спирт, только благодаря тому, что это резкий запах. То есть больше ничего, никакого терапевтического воздействия. Так вот, эфирное масло, мяты, перечное, оно не только приводит человека в чувство, да, оно именно регулирует и убирает вот этот спазм сосудов и улучшает кровообращение, коронарное, то есть кровообращение улучшает спазм, снимает спазм сосудов, улучшает мозговое кровообращение, что очень важно. Человек приходит в себя без каких-либо последствий. Так что же да. берем с собой еще, еще, знаете, хотел чем поделиться. Один клиент, они были на даче и разжигали самовар вот этот, который с углями, который там, ну, такой с огнем. И ребенок у него схватился за трубу руками. И сильнейший ожог. И они использовали масло эвкалипта. Mm -hmm. У них не было с собой лаванды, был эвкалипт вивасан. Вот, и тоже очень хороший эффект поэтому вот можно еще при ожогах не только лаванду, но еще и эвкалипт использовать. Ой, ну да, вот сейчас вспомнила опять еще, видите, у нас сколько ну, случаев таких происходило, я вспомнила, что у меня тоже мои знакомые, у них, ну, то есть своя дача и баня, сауна, вот, и приехали родственники, ну, знаете, если банщик, то заядлые банщики есть, да, есть, которые, ну, я вот к ним отношусь, то есть я, если мне скажут что-то, там есть определенные термины, то есть я, мне нужно обязательно понять, еще раз переспросить, что я сделала. Ну и вот получилось так, что попросили э, поддать пару, да, как это правильно называется, то есть и, и воды, воды налить на ковш, воды налить там, на уголь, как-то плескануть, как это называется. Да? И девушка не поняла, и вместо этого из этого ковша, в общем, брызнула тому, кто просил поддать пару. Горячая вода. Представляете, то есть женщина обожала одну грудь, то есть ожог был очень сильный и хорошо, и именно что с собой было масло вон. То есть она так сказала, просто прям пузырек открыла и вылила себе на побежденный участок кожи, и шрама не было. Вот, то есть так, такой вот случай тоже из жизни. Так, ну что же, а, Светлана, Давайте, да, так. расскажите нам, что же мы все-таки берем с собой в дорогу. А теперь посмотрите на свои листочки. Да. Что же вы записали и что вас заинтересовало из того, что вы услышали? Есть такие моменты? Подумайте, услышали ли для себя что-то полезное и новое? Если услышали, то поставьте лайк нашему эфиру, поделитесь с друзьями. А следующий слайд? Следующий слайд. Угу. И задумались ли вы об альтернативе вашей обычной аптечке, которая занимает много места и препараты имеют много осложнений? Да или нет? Ну, а сейчас я быстро пробегусь по всем продуктам, чтобы вы вспомнили и записали то, чего еще ну, не успели записать. Масло лаванды. Смотрите, успокаивает, восстанавливает сон, заживляет раны, снимает боль, зуд от комаров и от насекомых. Второе. Масло чайного дерева. Универсальный природный антибиотик. Также используем для заживления ран, при простудах, при воспалениях. Ну, везде мы его используем. Экстракт грифруктовых косточек. Это природный противовирусный и антибактериальный препарат. Вспомните, 100 штаммов грибков, грибов, 800 штаммов вирусов, бактерии, микробы, все уничтожает. Хорошо при простудах, при разных воспалениях и для дезинфекции. Вспомните руки и овощи-фрукты. Дальше. Смесь «go away» – «уходи» состоит из четырех натуральных масел. Не раздражает кожу и отпугивает насекомых. Они просто теряют ориентацию. Следующее. Бальзам альпийских трав. Это наше средство скорой помощи, аптечка, мини-аптечка в эко-аптечке. Как сказала нам Жанетта, где болит, туда и наносим. Следующее. Нигенол, масло черного тмина, лечит все, кроме смерти. Это полинасыщенные жирные кислоты, противовоспалительное, противоаллергическое действие. Следующее. Крем-календула трансдермальный крем, легко проникает через кожу, очень хорошо увлажняет. Задавали вопрос, его можно использовать и как дневной и вечерний крем. Хорошо заживляет раны, не дает образоваться рубцам. Если рубцы есть старые, после старых каких-то операций мы наносим, потихонечку смягчается рубец. Ну, и хорошо снимает спазмы при желудочно-кишечных трактах, при заболеваниях и в разных проблемах. Следующее масло – масло фенхель. Это средство скорой помощи при разных проблемах с желудком. При отравлениях любой, любой, любой причины выводит все шлаки. Следующее масло – масло мяты. Но про масло мяты только что Жанетта шикарно рассказала. Используем в жару используем при спазмах сосудов, используем при укачивании, ну и везде. Итак, вы посмотрели, выбрали себе пять продуктов хотя бы для начала. И смотрите, наша природная аптечка, каждый препарат имеет много разных функций и может использоваться при любых ситуациях. Все это достаточно экономично, натурально, безопасно. Нет таких побочных эффектов, какие эффекты у многих медицинских препаратов. Используем в любом возрасте, все легко и компактно. Дальше. А теперь посмотрите на свой листочек, на вот эти пять продуктов, да, которые вы выбрали. Это аптечка на все случаи жизни. То есть дорогу с собой легко взять, места много не займет, вес не прибавит в вашем рюкзаке и чемодане. Использовать вы будете их очень долго, минимум один год. И при приобретении пяти любых наименований вам еще в подарок дается дисконтная карта с помощью которой в дальнейшем вы можете приобретать продукты со скидкой 23%. Причем это можно сделать в любой части мира, в любой стране. Есть интернет-магазины. В зависимости от стоимости этих пяти продуктов, еще получаете в подарок крем, куда входит и можжевеловый, и календула. То есть вот много 6 кремиков и возможность получить дополнительный доход и развивать международный бизнес. Еще раз взгляните на эти продукты. Они вам необходимы? Сейчас, в поездку? Думаю, что да. Это ваша экоаптечка. Поторопитесь и берите ее себе. Заполните анкету на нашем сайте и свяжитесь с человеком, который вас пригласил. И узнайте подробности. Я вас поздравляю с вашим решением. И оставляйте заявки, да, и каждого нового обладателя дисконтной карты ждет сюрприз именно сегодня. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо, что были с нами в эти праздничные дни. Всего доброго. До встречи. До свидания.